Один из э, важных э, моментов, который, про который хочу сказать, это то, что когда мы себя оп позиционировали, определяли, на каком уровне мы работаем, и что мы в общем делаем, да, и на что мы приглашаем, в чем мы приглашаем проучаствовать, то если кто знаком э, с концепцией общественной безопасности, да, которая там, как КОП известна, у них есть э, приоритеты управления. Вот, э, мы заявились и уже э, больше шести лет э, рабочей группой работаем на уровне высшего приоритета управления. Он у них называется, если меня память не изменяет, магический. Что такое магия? Это умение взаимодействовать, управлять э, реальностью. Да? Есть, э, маг э, уходит к Макоше макош это э, сила, душа Бог Земли, богиня Земли. Да? Соответственно, магия это умение взаимодействовать с Землей, управлять реальностью вот инструмент для этого который мы применяем один из инструментов это то что называется мистерии то есть это именно с взаимодействие там с Землей и другими серьезными там большими силами которые возможно больше чем человек там может быть мы равны это я сейчас тоже в это не буду залазить вот Воля человека, желание человека, образа человека, взаимодействия в том числе силой Земли, реализуется потом в мире. Да? То есть это, это форма управления, это приоритет управления. Это вот один из моментов, который хотела, на который я хотела сделать акцент.